Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня мы с вами поговорим очень кратко на тему Какими способами можно оплатить недвижимость в Дубае И очень много людей говорит, что свифт отключен, как оплачивать недвижку Я вот хочу купить, но не знаю как Три способа есть на сегодняшний день. Первый, самый надежный, но самый, наверное, геморройный, это 10 раз летать туда-обратно с 10 тысячами долларов с собой. Либо можно купить билеты на всю семью, отправить всех, но вопрос, конечно, сколько денег вам нужно будет перевести, Вот таким образом можно решить. Мне кажется, геморройный, но тем не менее, он самый надежный, вы с наликом прилетите. Второй способ, это свифт-перевод. Он как работал, так и работает, но только переводы идут дольше. И в некоторых случаях они теряются, либо задерживаются. У нас были несколько случаев, когда свифт ты Не дошли Якобы банк его выпустил Но до другого банка он не дошел Он просто потерялся Благо сумма была небольшая Но тем не менее малоприятного. И третий способ Мы просто посоветовались и поняли Что на сегодняшний день является самым безопасным Это крипта Вы закидываете деньги в USDT Прилетаете в Дубай с холодным кошельком Либо с кошельком на бирже и не нужно сейчас говорить о том Что Binance нам что-то заблокировал Если вы разбираетесь в крипте То вы понимаете, что все как работало, так и работает Прилетаете сюда и снимаете эти деньги через менял местных. Никаких проблем нет. И суммарная стоимость комиссии обойдется примерно в 5%. Ее, конечно, можно сократить до 4-3,5% до общей. Это я имею в виду на закладку денег в USDT и на снятие их здесь. Ну, среднее вот возьмем 5%. Если вы, конечно, решите прилететь с наликом, то вот можете посчитать, сколько вам обойдутся билеты. И сколько вам раз нужно будет слетать, это и будет вашей комиссии. В общем, недвижка в Дубае на сегодняшний день покупается вот такими тремя способами. Какой выбирать вам, дело ваше. Но все они три рабочие. И мне кажется, что на сегодняшний день, конечно, криптовалюта сильно выручает. И вы можете за один приход купить сразу все, что хотите. Такая была информация. Напишите свое мнение в комментариях. С вами был я, Макс Репьев. И позади меня были виллы в микрорайоне Дистрикт 1. Недалеко от Бурж-Халифы, который начинается от 5 миллионов долларов. Это 350 миллионов рублей, что в принципе сильно дешевле, чем в Сочи. Господа, если вас интересует недвижка в Дубае, ссылочки указаны внизу в описании к этому ролику. И подпишитесь на наш новостной канал в Телеграме. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.